Кухня по индивидуальному проекту в компании «Диалекс». Только на этой неделе действует акция. При заказе кухни – каменная мойка в подарок. Чтобы оставить заявку, свайпай вверх. Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.